Есть, да? да. Я да. в санатории все картики. Почему? Почему я в такой позе перебираю? У меня, пенсию, у меня да. такое жуткое лицо. <смех> <смех> да, Юля, ты это ты подруга, да? Она вытащит. Да, ]aya. да. Такая милая. ха ха на себе потом посмотреть. А где они вот там учатся? Где Слава Богу, никогда не Куда пропал Коля? Я На камешке лежу. Это ты что придумал, да? Я на камешке лежу. Слушай, как я у нас трещину Какие народ! Я лежу! А знает, что вы, что куда-ли, я Хорошо. А что это Я в чайник ничего не знаю, никто не делал. Я в чайник ничего не знаю. Я в чайник ничего не знаю. Вытолкнули. Надо уже не дружить. Нет, это показывает количество. Нет, это показывает Это динамо. это динамо. От не орел только зелёный зми был надо было сначала, наверное, иван потому что мы испачкаем чашечки Да. и мы нормально, кто это это просто, Ладно, сначала ПР, потом мы вам чай сделаем. А у нас молоко, да? Это, да? Я, я, считал, я, по да? сравнению я, с нашей судьбой, чашечка я, такая чистая, хместа. Она страшная, как моя жизнь. Я не что А как вы думаете, почему он петит, куда бы Вот смотрите, видите вот эта скала, я уже говорю. Тихо! И там был приколон, с есть, стороны море, она очень хорошо видна, только она по сути так и видна. То есть, вот, когда пробывают корабли, вот вот а девушки, далеко на голове. Потом, по сути, я бы задал вопрос. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, их слово против моего слова. Так? Да. То есть, я хотя бы опираюсь, говорю, что, допустим, греческие... А греки, они любили все записывать. Они вот славились своей письменностью, хвалились этим, записывали все органавты и прочее, что они плавал, они вот это все описали. Хотя бы есть основания, потому что греки очень сильно здесь представлены. Ну, то есть, генуэзская там республика и что-то еще что такое уже даже погибло. Дальше. Есть такая книга, Велисова книга. Возможно, кто-то читал. Значит, там есть ну, история как бы Руси древней. И описана история, что греки захватили еще одного русского князя Буз-Белояр, которого звали Буз-Белояр, который был пятиметрового роста и 70 князей других, то есть они прошли без оружия, греки коварным таким путем их захватили и приковали здесь Буса Белояра, на этом же месте, рядом. Ну просто он Русич был, князь Русич, причем он был такого 4-5 метрового роста, велик, очень... и они его приковали сюда. Шо, есть, он не мог навалять греком. Ну, ну такова история, во всяком случае, 5 -5. в великовой книге, есть указание, что именно здесь он был прикован. Если историю много раз переписывали, доказательства трудно какие-то привести. Будем считать, что вот мы здесь видим это все.